Всем привет! Продолжаем э, разбирать колобот. И у нас осталось два раздела функции и классы. Ну, я думаю, за пару видосов мы это все сделаем и приступим к миссии. Вот, там вроде бы одна только. Итак, давайте, давайте приступим к функциям. Функции. Что у нас? У нас тут три упражнения. Первое. Создайте функцию, чтобы запрограммировать. Стрелка. Дальше, создайте процедуру, чтобы научить своего бота двигаться по спирали и написать программу для бота так, чтобы он проехался ну, да, по шести синим отметкам, используя для этого пост обмена информацией как пульт дистанционного управления. Хорошо, начинаем с функции, с первого упражнения в разделе. Да, уже хотелось бы приступить давно э, к миссии, но нужно пройти все, э, все эти, блин, упражнения. Так, F1 нажимаем. Бот должен пройти через все синие кресты на земле. Э, путь, который следует преодолеть, состоит из двух квадратов. Первый 15 метров, второй 25 метров. Итак, чтобы решить эту задачу, вы должны создать функцию, которая приказывает боту двигаться по квадрату с указанной стороной. Поэтому основная программа оказывается очень простой. Square, square, квадрат, квадрат. Да, вам все еще, все еще нужно определить функцию, которая называется square. Чтобы это сделать, вы должны написать несколько инструкций вне блока, которые до этого были фреймом каждый из ваших программ в самом конце программы до последней закрывающей скобки мы определяем функцию square ну окей так создаем программу и и давайте не вот так вот вводит а чё объект? Это так? А то, ну хорошо. Чё объект, объект, она А, ну я так понял, это общий весь э, класс. Так, хорошо. С square Так, эта функция есть. Она же должна принимать, да. Float length. А экстерн не надо, да? Окей и флот флот и в есть так теперь давайте разберем различные элементы задания функции square вот значит непонятно что нибудь object если вы напишете это перед именем функции то сможете с ее помощью получить доступ ко всем характеристикам бота таким как позиция ориентация понятно. Square это имя функции. Float lens здесь вы задаете параметры, которые получит функция после того, как функция будет вызвана. Понятно. Так, вот детальное описание того, что произойдет. Это тоже ясно. Итак, функция square использует следующие инструкции. Move и turn. Чтобы сделать ее покороче, вы можете использовать цикл for, который повторит инструкции move и turn 4 раза. Но это не обязательно. Ну, что это не обязательно. Уменьшим количество кода. Не хочет вставлять. Ладно. Так, делаем for. Int i равно 0. Пока и меньше четырех. И равно и плюс 1. И здесь нам надо move. Move, а move на сколько? Move. Ага. Lens. И 4 раза. А, ну да. У нас же 15. И 2. Я понял. Так. Leng. И turn. 90. Поворачиваем на 90. Сначала по одному квадрату проедем по периметру, а потом по второму. Итак, здесь нам надо... Square, вызвать первое это у нас э, 15 <coughs> и 25 25 вроде бы все давайте еще f1 нажмем 15 25 ну вроде все да так и давайте запустим и так вот первый периметр Проедет, вернется сюда А потом по второму периметру Проедет и вернется сюда Ну давайте выпал Едет А, я первый 15, да, все верно Ну, как бы ничего сложного пока здесь нет Едет, едет И сейчас по основному периметру проедет И все А дальше, по-моему, у нас э, Следующее задание Это по спирали ехать Наверное, надо будет искать эти точки. Наверное, надо будет. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, эти растения тоже можно садить. Было бы неплохо. Так, отлично, миссия выполнена. Ура, ура, ура. Так, спираль. Создайте процедуру для того, чтобы двигаться по спирали. Ага. Я понял. То есть у нас каждый раз, насколько я сейчас понимаю, будет уменьшаться высота квадрата. Итак, следуйте по спиральной пути. Долж, бот должен проследовать два раза вперед на 25 метров, после этого пройти два раза вперед на 20 метров, развернуться и, и так дальше. Угу. А, вот. Так, вот есть функция part. Так, копируем. Надеюсь, она скопируется. Понятно. И каждый раз, то есть два раза вперед проехали, повернулись и потом не хочет зараза вставлять. Почему-то. Почему-то работает через раз. Может быть еще раз попробую. Давайте вот так вот я попробую копировать. Не работает. Ладно. Так void object part. Так сюда мы принимаем флот. И здесь нам цикл из двух итераций. Да. Цикл из двух итераций. For, int, i равно 0. Промазал. Пока и меньше двух, и равно и плюс 1. И здесь нам надо move сделать. Leng. И turn 90. А здесь у нас просто цикл. While true. Вот. И в нем... Ага, мы изначально задаем переменную. Ну да, все правильно. 25. Вот. Раз равно 25. Далее вот здесь rest равно rest минус 5. Давайте while, пока rest больше равно нулю. Вот так. Не бесконечный цикл будет, а такой part. И передаем rest. Насколько я понял, нам это сделать ну, надо вот так. Вот. А, ну да, так здесь так и есть. Больше нуля. Ну ладно, давайте больше 0. Так, так, так. Функция будет вызвана в последний раз со значением 5. И будет, ну... Ну, либо с ноль вызвалось бы, он бы никуда не ехал, бы просто поворачивался бы. Итак, ну, давайте запустим, здесь ничего сложного нет. Кстати, насколько я понял, в этой, прогр... э, в этой игре э, вот этих ботов стандартных, типа ОС, там, Муравьев, Пауков, э, это скрипты, вот такие же, то есть программки валяются в открытом виде, там где-то надо в, по путям пройти, где игра установлена. Вот, и можно их перепрограммировать, то есть добавить им ума, логики, вот, ну конечно же там один из подписчиков поинтересовался, можно ли здесь создавать новые типы, ну или добавлять новые типы юнитов, ботов. А, ну я подозреваю, что можно, но для этого надо скачать исходники, а это игра с открытым исходным кодом. Вот, и с помощью программирования уже, я правда не помню, не смотрел исходники. Ну вот, ну наверное это на языке C++ или си, ну без разницы, вот и с помощью уже такого программирования добавлять объектов всяких ботов. Так, вторую прошли упражнение и и, и третье. Начинаю дистанционное управление. ё-мо <клёх> а, давайте, я ж не сохранил, давайте я зайду сюда, сохраню. А то каждый раз это, это все писать как-то не очень хочется. Так, сохраним. Это у нас было... Это, наверное, уже 6, да? Это 6, 2. Вот, вот, вот, вот. Выход. Так, и дистанционное управление. Итак, нет батареи. Ну, а как ее... А как ее... У этого нет батареи. У сборщика нет батареи. у бота есть. Хорошо. Написать программу для бота, чтобы он проехал по синим, шести синим отметкам. Вот, что требуется? Колешественный сборщик без батареи. Пост обмена информации. Тренировочный бот. Хорошо. Пост обмена информацией. Хранить данные в виде на MVL. Ну, это где-то мы видели. Вот так. Так, так, так. Нам надо 20-20, потом 10-10-10. Угу. Что нам надо сделать? Бот получает информацию, выполняет программу. Send. Я уже забыл, мы уже это вроде разбирали. Было упражнение. Так, order. Что такое ордер? Номер или что? Ладно, потом давайте нажмем send. А, типы категории name а, передает нету, нету категории а, параметр 1 будет двигать, параметр 2 будет поворачивать 1 20, а это расстояние 20, это парам 20 это насколько двигать а, ладно эти две инструкции необходимо передать на пост последний. Так, бот получает информацию и выполняет программу. Как только данные были получены, они удаляются из поста. Вот. Так, э после того, как программа начала выполняться, главный бот будет ждать, пока управляемый бот не завершил задание. Только после этого он отправит его ему другую информацию это делается путем тестирования А тест-инфо просто напишите просто написать если можно было бы просто скопировать было бы лучше эй не понял так он же без а он без батареи он ехать наверное, не может но управлять я так понимаю он может <coughs> ладно давайте напишем while it, это, так понимаю просто мы проверяем testInfo о, это стандартная функция testInfo, что она проверяет, существует ли информация в ближайшем посту обмена информацией, ага понятно так, order и 100 пишем order, вот это последнее значение, насколько я помню, это просто ну типа дальность, что-то типа такого Wait 1 есть сделали, то есть это заглушка, бот будет ждать. Дальше. <coughs> так, для более удобной записи функции send post. Ага, нам надо еще функцию написать а, такую программу send to post. Понятно, так как это функция, значит нам надо написать ее. Окей, так void object и send to post и в этой send to post э, мы сделаем вот это вырежем ставим дальше дальше перед тем как нам ждать нам надо отправить команды так, так значит send param делаем send здесь парам Тут 100 у нас было там по моему единичка и и send и что-то там еще было на аня перепутал ордер я понял тут ордер вот а здесь парам и было 20 до да? 20 100 да? последний параметр насколько я помню это типа дальность вот в радиусе типа 100 метров я так понимаю передается информация ну типа то ли всем постам но я думаю когда будет миссия то с этим детальнее разберемся Итак, так для удобной записи можно при такую программу для движения на 20 метров вперед вы должны написать в главной программе вот это. Смотрите, нам надо два раза два раза проехать по 20. Uh, send, этот маршрут робот send to post. Давайте 1.20. Напишем вот здесь. Send to post. А, у нас мы вот здесь забыли ну да ну да ну да в ордер блин а тут оно как как строковые эти а здесь как флот а вот здесь же парам и ордер да, все все верно ордер и парам все верно все верно так вот это создаем еще два параметра для нашей функции ордер и флот парам. Так, потом сюда. Ордер. А вот сюда. Парам. Сент тупо. Давайте. Один. Да? Вот так вот. И по. Че тут не так? Как это не. А, send... Промазал. сорян Сент. Send... Так. И по. По этой программе у нас сейчас бот проедет 20 метров. Давай, едь, едь, едь. Раз, два. Все верно, проехал. Значит, значит... Эй, а как, а как обратно? Я хочу остановить свою программу. Стоп. Давайте заново. Дальше нам надо развернуться. Э, блин, случайно клацнул. Ага, вот, смотрите, му это единичка, два это номер команды, это номер команды. И где номер команды? Вот, а, вот, вот, вот, ордер, вот здесь номер команды. То есть единичка это двигаться, двоечка это это поворачивать. А вот этот параметр. Вот. То есть мы указываем единичку и указываем на сколько. То есть, единичка, это двигаем. И указываем вот здесь насколько. Дальше. Если нам надо повернуть, вот здесь указываем, что это двоечка. Так как операция поворота там ну содержится у себя под номером 2. А вот здесь указываем, насколько, да, повернуть. Ну ладно, раз мы уже подсмотрели. Ай, блин. Так, проехали на 20. Дальше. Сцены до пост. Двоечку и на 90. Это можно скопировать. Нам два раза надо проехать. Вперед. Раз, два. Потом. А, на 10 метров. И на 90 на 10 метров. Так, это раз, потом сюда, потом сюда он проедет, потом сюда. Он везде налево-налево поворачивает. А вот здесь ему нужно направо повернуть. Так. Так, значит, смотрите: это раз, он проехал, два проехал, потом три, три Это он уже повернул сюда, едет сюда. Потом 4 сюда. И вот здесь нам надо в обратную сторону развернуться. Тоже 10 метров, но на минус 90. И запускаем. Нет батареи. Я вижу, что нет батареи. <coughs> как же он работает без батареи? Передавать-то информацию тоже нужна какая-то энергия. Move 20. Ну, поехал. Вроде правильно едет. Главное, чтобы он здесь м -м, все правильно сделал. Ну, вроде мы не натупили. Move. Так, сейчас передает команду «Поворачивайся». Дальше «Move» и дальше «Поворачивайся в другую сторону». Давай-давай-давай. Блин. Блин. Блин. Не туда повернули. Не туда. Стоп, стоп, стоп, стоп. Так, ладно, переиграю. Поставлю на паузу и переиграю. Ну, пере, перепишу. Этот был, мы не туда повернули. Итак, миссия пройдена. Я чуть-чуть не туда повернул. Точнее, раньше времени повернул не туда. Вот так вот. Итак, ну, функции прошли и, и в следующем видео, я думаю, мы пройдем классы и после этого приступим к миссии. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем. Всем пока.